Добрый день, друзья. Продолжаем изготавливать своими руками в домашних условиях настольный мини сверлильный станок. Сегодня займемся станиной, некоторыми мелочами и окончательной сборкой. Итак, основанием станины будет выступать алюминиевая платформа от китайского координатного столика. Да, да, да, да. Лучше было бы использовать что-то стальное, а еще лучше чугунное. Но маемо тешу маемо, как говорил один наш бывший президент. Верхнюю крышку изготавливаю из листового алюминия. Для того, чтобы обеспечить максимальную прямолинейность среза использую резак и линейку. Ну а далее все просто. Сверлю ряд отверстий для крепления пластины к основанию с использованием винтов с потайными головками. Имеется в наличии стойка от фотоувеличителя. Стойка из скаленного металла и отлично подходит для нашего свилинного станка. Крепление этой самой стойки будет осуществляться при помощи высокого фланца. Таким образом, по моим расчетам, будет обеспечиваться максимально возможная жесткость. Фиксация стойки к флансу будет производиться сразу в трех точках одновременно. Два боковых крепежа и один крепеж с торца. Используемые виды крепежа болты М6 и болт М8 соответственно. В свою очередь фланец закрепляется к основанию посредством 4 винтов М5. Станочек небольшой и я уверен, что такого крепления будет предостаточно. Укорачиваю стойку. Оставлять ее в такой длине не имеет смысла. Значительные по высоте детали на этом станке обрабатываться не будут. Это раз. И компактность станка имеет большое значение. Это два. Сделав надрез по всей окружности болгаркой, режу ножовкой по металлу. Стойка оказалась цементированной, а не каленой полностью. Для меня это и хорошо. Ведь если бы металл был закален полностью, пришлось бы использовать исключительно УШМ. А в квартире это делать как-то не хво. Сильно много абразива. Летит во все разные стороны в пространстве времени. Необходимо возвратиться к нашей катушке. А именно немного ее усовершенствовать, модернизировать. Кстати, это мне посоветовал один товарищ в комментарии под прошлым видео. Спасибо ему огромное. Суть доработки заключается в добавлении направляющей, которая исключит небольшой поворот алюминиевой шайбы вправо-влево. Есть у меня идеально ровная нержавеющая направлялка. Вот ее там мы и используем. Положение с люфтом существенно улучшилось. Посмотрим, посмотрим. Если что, в случае острой необходимости, добавлю еще одну направляющую. Отверстие для этого заблаговременно предусмотрено. Настало время произвести в свет нечто вроде штурвала для управления перемещением сверильной системы. скинув мозгами и порывшись в запасах всякого разного его, его, его, металлолома, было принято решение изготовить все изделия из корпуса от сгоревшего асинхронного двигателя. Вот, собственно, и все. Все готово, все детали готовы для окончательной финишной сборки. Вперед! Вот такой гигант научно-технической мысли получился Высоту можно регулировать в достаточно больших пределах Ну, по крайней мере, в тех пределах, которых мне необходимо Я думаю, этого мне будет предостаточно Вот так Ну, а само опускание, поднимание, так сказать, сверлиного устройства А именно двигателя с патроном Осуществляется самой бывшей катушкой от спиннинга Советской Значит что могу сказать Сверлит замечательно стеклотекстолит Пластик, древесину, алюминий Сталь Сверлит плохо, недостаточно жесткости Все колбасится Но оно и не, не удивительно Была бы станина из чугуна Было бы все здесь Со стали Был бы вес, была бы достаточно значительная Серьезная жесткость ну ничего, для стали у меня есть большой свилинный станок Я думаю, его мне будет достаточно А для мелких задач буду использовать этот Тем более изначально я его планировал как станок для свиления печатных плат Все же электронику я люблю и забрасывать не собираюсь Это дело и в ближайшем будущем будут новые устройства Нормально, времени правда ушло Ого-го-го-го Вроде казалось бы, что тут делать, но времени заняло. На этом все, друзья. Но пасран. Пока.